Приветствую всех, кто смотрит новый выпуск программы «Универ Ньюз». Наша команда подготовила для вас очередную порцию свежих новостей, о которых расскажу вам я, Кристина Зеединова. Казанский федеральный университет пообщается с космонавтами. В Казанском университете прошла Олимпиада третий возраст. Роскомнадзор или Телеграм. Кто выиграет суд? Редакция «Универ Ньюз» поздравляет всех с Днем космонавтики. Для нашей страны это очень важный праздник, именно поэтому 17 апреля студенты и сотрудники Казанского федерального университета смогут увидеть Землю с Международной космической станции. О подробности в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоится урок по географии, который проведут космонавты с Международной космической станции в прямом эфире. Таких уроков в мире еще не было. 17 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоится телемост с Международной космической станции. На связь выйдут космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Телеканал Универтв будет показывать это событие в прямом эфире в 11.25. Во время этой связи в интерактивном режиме будет осуществляться демонстрация э, снимков, которые космонавты готовят непосредственно во время полета, плюс э, комментарии по ходу движения и, собственно, рассказ о самом проекте, о уроках географии с орбитальной высоты и э, вот, посвящение слушателей во все эти процессы. Помимо КФУ на связи также будет Международный детский центр «Артек». Телемост проходит в рамках программы «Ураган» – мониторинга природной среды и катастроф на российском сегменте МКС. И уроки географии с орбитальной высоты уникального образовательного проекта с базы космических снимков, накопленных с 2001 года. Главная цель проекта – это повышение эффективности географического образования в школе и в университете путем демонстрации снимков земной поверхности, основных процессов и явлений, причин и особенностей возникновения негативных экологических ситуаций, техногенных катастроф вот с орбиты, с орбитальной высоты. Для гостей телемоста космонавты покажут Крымский полуостров, Ростов-на-Дону, реку Волга, Южный Урал и Алтай прямо с орбиты Земли. Экипажем корабля параллельно будет рассказываться о задачах мониторинга этих объектов. Казанский федеральный университет имеет прямое отношение не только к исследованию в космосе, но и к образовательному процессу школьников и студентов. Астрономия является приоритетным направлением, а университетский планетарий носит имя первого космонавта, вышедшего в открытый космос Алексея Леонова. Напоминаем, что студенческий телеканал Универ ТВ будет освещать это событие в прямом эфире. Олег Кашин, Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Невзирая на то, что астрономия помогла человечеству сделать огромный скачок в понимании Вселенной и ее законов, все еще остаются вопросы, на которые не найдены ответы. Не исключено, что в ближайшем будущем на них ответить начинающие астрономы Казанского федерального, которые, кстати, принесли своему вузу очередную победу. Подробности расскажет Адель Шмилова.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 или оплатить услуги ЖКХ. Но для людей пожилого возраста компьютер и интернет – это целая наука. Герои нашего следующего сюжета на своем примере готовы доказать, что освоить компьютер не так уж и сложно. На базе IT-лицея Казанского университета прошла Республиканская олимпиада по компьютерному многоборью среди пенсионеров ленд, третий возраст. Здесь люди старшего возраста показывали свои навыки и умения владения компьютером и интернетом. Наша задача в том, чтобы все-таки привлечь внимание каждого пенсионера, что необходимо освоить компьютер, это не так страшно. В этот день в мероприятии включились и лицеисты. Они встречали пенсионеров, отвечали на вопросы и выступили с интересной концертной программой. И то, что молодежь сегодня, предположим, того же само IT-лицея, стоит рука об руку с людьми третьего поколения, они вместе решают какие-то задачки, вообще супер. Это колоссальный прорыв в развитии информатизации всех возрастов. Как говорят сами пенсионеры, для них освоение компьютера было несложным, но очень интересным. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Мечтаешь о новом айфоне или о GoPro? Тогда расскажи, почему хочешь поступать в Казанский федеральный университет. Подробности в сюжете Адели Хасановой.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 Неделя психологии проходит в Елабужском институте КФУ. Ее цель – приобщение студентов к психологической науке, способствующей личностному росту и самоактуализации. Подробности далее. В Елабужском институте Казанского федерального университета проходит неделя психологии, традиционное ежегодное мероприятие, главная задача которого – популяризация психологических знаний. На этой неделе любой желающий студент, сотрудник или преподаватель института может пройти диагностику на аппаратурно-программных комплексах, принять участие в тренингах, получить консультацию специалистов кафедры кафедре психологии. Некой новинкой нынешней недели психологии стали тренинги Студент-студенту. Их проводят студенты факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ для учащихся с других факультетов. Тематика таких тренингов обширная тайм-менеджмент, тренинг взаимоотношений, тренинги, связанные с познанием себя и многие другие. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Универньюз. Роскомнадзор и Телеграм уже давно выясняют отношения. Пришло время логичного завершения их споры, и Роскомнадзор обратился в суд. Подробности расскажет Олег Кашин. Таганский суд Москвы 6 апреля обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать Telegram на основании отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. 12 апреля Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram, если иск будет удовлетворительным для федерального органа. Допускается, что блокировка может произойти уже 13 апреля, когда и назначено заседание суда по решению этого дела. Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о привлечении ФСБ в качестве заинтересованного лица. В законодательстве четко прописано, те предпосылки, которые нельзя нарушать, дабы не оказаться заблокированным, ну, либо получить какие-то ограничения по использованию предоставляемых сервисов. Вот этот случай с Telegram, он, по сути, показывает, что не всегда компании, которые предоставляют телекоммуникационные услуги, в полной мере соблюдают российское законодательство. Не стоит забывать, что Роскомнадзор ведет войну не только с Телеграмом, но и с приложением Зелла. Зелла — это бесплатный сервис, позволяющий превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени. С 6 апреля началась блокировка одного из технического домена компании Google. В настоящее время заблокировано больше 10 тысяч сайтов и IP-адресов, которые использовали приложение Зелла. Олег Кашин, Универньюз. Это были все самые новые и интересные новости. Увидимся! В следующих выпусках.